году в конце июня мы собрали конференцию по теплой в Казани, на которую приехали, зная наши публикации, приехали люди из Канады, mm -hmm. из Латинской Америки, это Колумбия, Венесуэла, значит, Аргентина, китайцы, индийцы, то есть турки. То есть приехали все те, кому это все колоссально интересно. Мы были, в общем-то, немножко даже поражены, что вот такой от облывом. отклик был. Да, значит, Рустам значит, открывал эту конференцию. Вот мы сделали специальный круглый стол. То есть, это были э, светилы в этом направлении, все приехали. То есть, все, кто имел колоссальный опыт в этом деле, вот, э, все приехали. И сразу после этой конференции мы получили приглашение э, рассказать о наших технологиях вот, э, в эти страны. Вот буквально я на прошлой неделе приехал значит, из такого большого воежа, из Колумбии и Китая. Вот. В Колумбию мы посетили компанию Экопетроль, и Экопетроль сразу нам предложил контракт подписывать. То есть вот на эти исследования, на разработки, это вот по мониторингу и по катализаторам для разработки. То есть они вот эти... видят уже, да, что там. Да. То есть у них подготовлен проект по подземному горению, очень интересный проект такой, очень красивый такой, знаете, я вот был поражен, что вот в этой стране, в общем, такая, такой уровень вот исследований в области нефти и очень солидный университет такой, мы там посетили университет, вот Букараванге. Город, там есть такой, где вот, находится институт, Колумбийский институт нефти компании ⁇ Кепетроль ⁇ и вот этот университет санта который, ну, государственный университет, в котором берегорепно лаборатория оснащенная. Вот. И мы заранее знали, что вот они чем занимаются примерно, но вот мы занимаемся немножко другими вещами, в другом направлении. Оказалось, что вот, то, что мы делаем, это более как бы, близко, им. близко им, и, в общем-то, мы достигли результатов, которые, в общем им нужны. То есть мы, как бы, вот мы ставили себе задачу, что вот мы в течение 5-7 лет станем в мире лидерами в этом направлении. Да? Вот мы, честно говоря, я увидел, что мы близки к этому, потому что было приятно мне узнать, что, вот, к сожалению, вот в Колумбии, да, ну, конечно, более бы интереснее было в Венесуэле, но, к сожалению, в Венесуэле гражданская война идет. Да? Как только война закончится, я сразу туда поеду, конечно. После этого мы приехали в Китай, но я был поражен тем, что грандиозность и масштаб применения этих технологий в Китае. И когда мы сделали, вот, мы сделали четыре доклада на этой конференции международной Китая, значит, и э, тут же значит, компания вот, э, Синдианская нефтяная компания, одна из крупнейших нефтяных компаний Китая, это в общем -то, одно из крупнейших месторождений нефти э, Китая, это вот Карамай, Карамай регион Карамая. Mm -hmm. вот. И я увидел там не один-два проекта, как в России, а десятки проектов, как в области закачивания пары. Так и в области подземного горения. Десятки проектов. И у них огромный опыт то в этом направлении. Это китайская или международная консорция. Там? Это китайцы? Они, китайцы? они же никому ничего не говорят, они просто делают. Вот. Обалдеть. — И мы, когда рассказывали, они были просто поражены то, что вот у нас были результаты. были И, в общем-то, китайцы тоже сказали, давайте подпись контракт. То есть, как бы люди готовы прямо сразу работать. То есть, они в этом смысле ушли очень далеко, конечно. То есть им было это очень интересно, все то, что мы говорили. То есть, вот, для меня даже было неожиданность, потому что я привык обычно уговаривать нефтяные компании по несколько раз ездить. Там, да, а там, там было как, мы выступили, они тут же сказали, давайте. Я говорю, я не готов, потому что я не знаю, там, какие суммы, по, суммы этих договоров, в принципе. Вот, и мы должны вот, буквально до конца года эти вот, два больших проекта этих по сик с колумбийской нефтяной компанией, государственной, крупнейшей, и с компанией вот, Синьцзянской нефтяной компании, и с Юго-Западным университетом нефтяным Китая. Значит, да? Тоже вот мы с консорциями с ними будем мы работать. Мы там подписали три договора. Первых один из четырех сторонний договор это сибирская компания, это компания, сервисная компания Кели, центр повышения нефтеотдачи китайский и юго-западный университет Китая. Вот а доцентр да, ⁇ это Юго-Западный университет и наш университет. Вот 4 партнера. Мы подписали такое соглашение о взаимодействии. Вот, и уже после Нового года сразу буквально вот их специалисты приедут к нам. Вот, и колумбийцы тоже вот в начале года приедут к нам, значит, ознакомиться с тем, что мы делаем на месте уже.